Сегодня мы отправимся на рыбалку в неизвестном направлении, но точно где-то в дельте Северной длины на этой чудо-технике. Вот. И в этих замечательных санях Дед Мороз меня доставит к месту Лова. Да, Андрей? А вот этот Дед Мороз обещал нам сегодня подарки. Много добывайте сами. Говорит Владимир Владимирович, обещал нам опять. Так вот будем смотреть. Да, Надо да, да, план да, выполнять. Да, Владимир Владимирович, если вы дадите по 15 тысяч, то Юра обязуется установить на отечественный самоходный техник рысь, двигатель импортного производства, Сузука называется. Ждем, ждем 15 тысяч обязательно, обязательно надо, чтобы с собой все было. ну вот только это самый главный инструмент на рыбалке. да. давай, давай. 9 часов утра закинул первую удочку бывает очень сильно течение у меня сегодня 4 лунки я сегодня сижу в своей палатке ну и на всякий случай я надел сегодня свою шапку всем привет будет клювать, будем снимать. Первый курюх. Сейчас я Какая-то дыровня Ч тут? 10 часов у нас ой, 5 корешонок. Одна так называемая рявча. Так вот, попалась эта рявча. На червя морского. А 4 корюха попалась на креветку. Один. Самый большой на прошлогоднего кальмара. Пока все. 10 часов новости. Еще полчаса прошло. Самое прикольное, то что повадка пустая. Заходи и бери. Фига там уже, смотрите сколько. Ты сидишь там. И сижок лежит. Да. А, а в лбу а звезда горит. Так. Техника на грани фантастики. Это я гравитсапа я... ездит я... без я... каце. Ка ка ка ка Люди <с скажут <с опять, у него не работает. Не, мы хотим, чтобы она еще быстрее летала. Да. И привозила нас туда, где клюет. Ну, как, ты, как, Десяток корешей. Да. Не могу фига себя взять это самое. Обманывает, блин. Уже опарышей съел пять штук. Да. А этих всех на и да, на, на, на креветку. Вот же гад ты да, какой, а! Я думаю, что он спрашивает, блин? А он говорит, ну-ка, сними меня, запостить надо. Сейчас такой бас на полкило, блин. Теперь горбатый! Я сказал, горбатый! Что ты его прячешь-то? Да я тут, прямо на этот. Не, Вот таких сегов мы не отпускаем. Совесть есть у вас? Нет, вы бессовестны. Ну ладно. Поздравляю! У меня такой, наверное, ушел. По зубам давал, держал, ушел. Да, не сижатники мы. Мы в университетах не обучались. Что у него там нормально? Боже, Я, блин, тоже тянул, Да у меня было, на было... не ешь, Нет, Настраивай меня. Давай, настраивай аппарат. Ты уже что-то повернул? Да блин, у как так. Народу... Заберну, потом дело. Что такое? Ни минуты покоя, никакого ремонта. Никакой рыбалки. Так, тишина кругом. Я сказал, тишина. Звонок особой государственной важности. Не было раньше связи на рыбалке. Вот банк какой-то. Да слушаю внимательно так 24 -го? а вы сейчас откуда с какого города звоните? а почему 24 -го? а если ну понятно а если получить спасибо а сегодня возможно до пяти часов успеем успеем все нет вопросов давайте ребята я все-таки поймал своего первого сега в этом году только что да погулял немножко походил зашел чик-чик и достал вот отсюда со мной шутки плохи. И катаются, ни у кого не ловится. Вода повернула. Сейчас будет по поворачивая прибывать можно прибывать, что половится ух ты удобная неплохое место для стоянки. время уже второй час у нас тишина и только мимо проезжающий рыбак сегодня вот так вот скромненько не знаю будет ли сегодня килограмм одно радует мешка поймал так-то -так. посидим еще немножко Хочет рыба ловиться на камеру. Телевидение перевернет жизнь всего человечества. Даже клевать. Становится скучновато. Сегодня мы уезжаем за светло. Очень много